Здравствуйте, дорогие подруги! Мы рады приветствовать вас на первом международном праздновании Шавуот проекта Кэшер. И с нами сегодня лидеры проекта Кэшер из семи стран. И Галя, мы очень рада приветствовать да, Сейчас я включила только И Первая просьба, пожалуйста, нажмите, чтобы у вас был «Speaker view». Это режим на экране, в правом верхнем углу, пожалуйста, все нажмите, чтобы у вас был «Speaker view». Галь, э, Как он называется по-русски? Это которая… Вот, это, Вид докладчика. Бит Вид галереи. докладчика. Я не поняла. Чтобы не, не экран видеть, в правом верхнем углу есть такой, ну, как бы квадратик. Вот, и если на… Не знаю, как на него нажать, там есть как бы, ну, уменьшить экран, да, сделать его как бы, и там есть режим. Э... Э, а у меня вот такого нет, там есть э, э, переименовать, закрепить видео, скрыть свой вид. Окей, okay. ну, значит, и... мы продолжим, да? Мы... Милые подруги, Alt F2, нажмите на компьютеры, те, кто с компьютера, не нужно искать исконку. Mm. <laughs> вот зачем у нас. Мы рады приветствовать с нами Кантер Вики Гликин, Manual is Dallas. Please, so we, we are happy to welcome here our Vicky Gilkin from uh, Temple Emmanuel from Dallas. Yeah, so you're welcome, Vicky. You. I'm so grateful to be with you um, this evening, and we're going to begin by singing together. пожалуйста, Hinei achim achim achim Ah uh -huh. Действительно, очень приятно всем собраться вместе. Большое спасибо, Вики. А сейчас традиционное благословение, которое мы, okay. которое мы приветствуем всех наших участниц, благословение входящих. это Брухим абаим Благословенны, входящие под крылья Шхины. Шхина благословит всех и все любовью и миром. Шхина. So, Шхина как вы знаете, Шавуот празднует шестого Сивана. У этого праздника целых пять имен, которые раскрывают его суть. Первое ⁇ Шавуот. Второе ⁇ праздник жатвы. Праздник Бикурим, Ацерат. Праздник дарования Торы. Именно этот последний аспект праздника мы остановим, остановимся подробнее. As you know, uh, is celebrated on the sixth of Sivan. So, and uh, this holiday has five names. Five names are Shavod, then uh, of harvest, then Tikurim, teret, and giving Передаем слово карен Гершин, бессменному директору проекта Кэшер США из Нью-Йорка. Uh, И I heard Irina tell you all that I am speaking to you from New York, but in the middle of the pandemic I am actually speaking to you from Massachusetts. <laughs> <laughs> And I am very blessed because I am here in Massachusetts with a Torah for Project Kesher. This Torah has traveled a long way to be with me in Massachusetts, and one day when the airplanes are flying again, it will travel a long way to be with you in Russia or Ukraine, or Belarus. When we heard the reports that Jewish life was coming back in the countries of the former Soviet Union, what we heard initially was that they were coming back in very traditional communities, but that women were not getting full access. Mm -hmm. In the beginning, when we heard about that the Jewish life on the territory of the United States of the Soviet we heard about that the Jewish well, and this Jewish life is in a very traditional way, and no access to it. The traditional communities might have Torahs, but they didn't necessarily provide access to women. And often the progressive and Masorti communities were very underfunded and they did not have Torahs. Того, so Project того learned that our mission was to make sure that women got regardless of how they choose, chose to practice their Judaism. Mm -hmm. И Проект Кешер решил сделать своей миссией э, тот факт, что э, женщины, э, которые решили исповедовать еврейскую э, традицию, еврейскую, независимо от того, к какому течению еврейской традиции они относятся. Они должны иметь возможность изучать Тору. И вот эта Тора, которую я сейчас держу в руках, будет уже тридцать седьмая Тора, которую мы передадим в ваш регион. Before we place a Torah, we bring it to a sofa to make sure that it is kosher or mm -hmm. get it repaired. Uh, прежде, ну, прежде чем мы отправляем, передаем туру вообще, мы всегда сначала консультируемся с Альфером, чтобы он посмотрел, кашарная ли она, и если она, возможно, нуждается в восстановлении. И, э, а затем как бы мы должны убедиться э, в том, что э, дом для этой Торы тоже будет хорошим, то есть для того, чтобы э, она находилась в безопасности и для того, чтобы как бы, женщины, чтобы все могли пользоваться ней, чтобы эта тора участвовала во всех общинных праздниках. И мы хотим, чтобы эта Тора использовалась женщинами, как бы, э, во всех э, возможных всеми которые будут, скажем, подоступны типа и необходимы для того, чтобы они могли изучать традицию. Even in the most traditional communities, the rabbis have welcomed us in and offered to teach women to read from the Torah and support them in having their own minions. И мы э, должны знать, что как бы, даже в самых традиционных общинах э, раввины скажем, с одобрением относились к тому, к торам, да, которые мы э, приносили, которые мы передавали, и давали возможность женщинам также заниматься изучением тор. The tora, the uh -huh. И когда женщины передают Тору в общину, они получают особую дань уважения, потому что, обретая Тору, община обретает сердце. И сегодня мы празднуем передачу Тор женщинам, еврейским женщинам по всему миру. Спасибо. Большое спасибо, Керен. Мы очень рады приветствовать у нас на празднике Рабанит Леа Сарна, которая будет с нами из Чикаго. Она работает в, Аншей, в синагоге Аншей Шалом в и является директором религиозного воспитания. Леа, пожалуйста. Uh, the in the and спасибо большое за такую возможность и за такую прекрасную возможность uh, присутствовать здесь с вами, как бы вот женщинами, которые собрались со всего мира. We say the blessing of Shachianu um, for many different types of occasions. So, for example, we say it. Um, we'll be saying it at the outset of the holiday of Shavuot coming up this week, um, as we celebrate like a time that hasn't existed since last year. And then we'll also say it, for example, if we have a new fruit or a new piece of clothing, um, or if we see a friend that we haven't seen in a long time. Mm -hmm. Смотрите, мы произносим шаххикьяну. Мы сейчас произнесем шаххикьяну. Шаххикьяну мы произносим по различным поводам, да? как бы это молитва, которую мы можем произносить по разным поводам. Вот мы можем произносить ее как бы буквально, когда начинается, вот только вступает в свои права какой-то праздник, как вот Шавуот, да, типа. Или же мы можем произнести шаххикьяну э, в момент, когда мы, ну, купили что-то новое, внесли как бы новые, попробовали впервые новый фрукт какой-то, да? новый плод, или купили новую одежду, или же встретили друга, которого мы очень давно не видели. And um, when we're talking about both the holiday of Shavuot and the delivery of all of these Torahs to the communities around the world, which is such an amazing project that when I learned about it, I was just like, wow, this is so important because women should have Sifrei Torah and they should have them in every place where they are. Um, I think the Shechian Bracha is just the perfect, blessing for this moment because we're both reuniting with an old friend, which is the Sefer Torah, which is ours, which is our connection to the ancient traditions of our people. Um, and so it, it, it draws on the Shechianu in all these different ways of both meeting, re reuniting with an old friend, bringing in something new into our community and also a celebration of this special time which is Shavuot, which is the holiday of the reception of the Torah which is such a just perfect way to bring it all together. Mm -hmm. От, ну, это вот момент, да, когда мы только что мы говорили о, о том, что мы передаем Торы, когда я вообще, Лея говорит, услышала про проект возвращения Торы домой, да, когда мы практически передаем Торы в общины бывшего союза, я вообще была просто потрясена, насколько это ну, прекрасная идея. Как бы. И таким образом, произнеся Шахтихьяну, мы как бы говорим о том, что мы воссоединяем, то есть это как бы единство такое и воссоединение со старым другом, да, как бы с нашей традицией, да, но с другой стороны, это вот ведь новый, ну, там, новая, да, наш новый друг, новое, скажем, новое, э, ну, я не знаю, сердце, да, новый друг, который приходит в нашу жизнь. Соответственно, как бы мы празднуем, э, э Шавуот да, и обратиться Яну, мы как бы объединяем в себе две эти части, как бы в себе две эти части, и прошлое, и празднуем как бы старую нашу традицию, и привнесение нового друга в нашу жизнь. So we're gonna now um, light candles, and we'll um, just review what the blessing is for lighting candles for Шавуот, and then we'll also uh, make the blessing of Shekhanu. Together after we light them. So the blessing um, or the candles is Baruch um, and I'll just. свечи и произнесла а Um, and then in addition to our lighting candles and the blessing over the candles, we would also say a shahianu at the outside of Shavuot after we light candles. So you can join with me if you want. Uh, Amen. No, we have to translate. Lord. Бог, наш Царь Вселенной, давший нам ж, жизнь, поддерживающий ее в нас и давший нам дожить до этого времени. Это 1970, Спасибо ]alia. огромное, Спасибо. Uh, Лея Сарна. У нас у всех разный путь к Торе, разный путь еврейства, разный опыт общины жизни. Пожалуйста, поделитесь с нами в чате uh, ответом на два вопроса когда вы чувствовали себя наиболее вовлеченным в еврейскую общинную жизнь. И чувствовали ли вы когда-то ограничения, связанные с участием в еврейской общинной жизни? Пожалуйста, пишите ваши ответы, мы будем а, стараться зачитывать их. To Jewish tradition or to community life. So and now I would love you to um, answer two questions and like answer in uh, writing in chat. Yes, in chat box. So uh, give the answers to two questions. The first one is um, when did you feel because uh, that's what I when did you feel it? Oh, okay. So here are here are the questions on the on the screen if you see them. Recall time in your life when you felt The closest connection to the Jewish community, and the second one, what barriers have you taken in your Jewish communal life? Uh, Natalia, uh, Tatiana, никаких ограничений я сама руку Спасибо подругам Zatoru, в Кисловодск. Um, uh. Natalia says like no restrictions. I'm the leader. I'm a community leader, and uh, thank you. Спасибо, so, of of Татьяна, и спасибо. Мы восстанавливаем деятельность еврейской общины в нашем городе. Было все очень вдохновляюще, все мы были едины. И потом позже на учебе в Пайдее, в изучении практики иудаизма, глубоком погружении в традиции еврейства. Это Елена из Костромы, я так полагаю. Карен, Гальпа, ты просто Карен начинаешь. Я потеряла, я не вижу сейчас. I felt uh, the closest to the Jewish community. Mm -hmm. Очень быстро меняется менталитет. Я просто yeah. успеваю три слова увидеть, и она убегает. Да, Анна. На уроках по изучению Торы чувствовала наибольшую причастность Юля. Искалоги в юности, когда ходила в молодежную группу, сохнут там и соблюдала по возможности, мечтала стать кантором и училась этому по возможности. Юли, все, все еще будет. Я имею в виду, как, быстро. Да, Да, очень быстро я сейчас вижу просто сообщение что она участвовала в группе и чувствовала себя очень всего к была очень когда Она была поездка по волге и Она слушала очень вовлечённой. фридма женщина на вовлечённой. Она была очень вовлечённой. Впервые взяла Тору проекта «Кэшер» в руки, которую семья Эллен Коэн передала в Волгоград. А Кейт а Манков А пишет, Кейт, да. поэтинка, насколько я успела как бы, прочитать, написала, что она больше всего чувствовала как бы, близость и единение с евреями когда э, участвовала ну, вместе со своими подругами из проекта «Кэшер» была в Одессе. Алена никогда не чувствовала ограничений. Отлично. Алла Лансман. Да, Алена, не чувствовала никаких ограничений. Марина uh, чувствовала ограничения в институте в 80-х годах, тогда это было сложно, а well, потом Marina все стало хорошо. Белла so so пишет проект в начале и продолжение, наибольшая вовлеченность еврейском Bela, Татьяна, а, какие-то проекты, интересные мероприятия ее больше вовлекли? Ограничения yeah, тоже Татьяна не теряют. Like, like, Галина, спасибо проекту Кэшер. И <laughs> этой прекрасной <Thank> фразе <laughs> а, хочется поблагодарить всех, кто поделился. Вот Света, хорошо закончим прекрасно. Света почувствовала себя частью общины во время Марша мира с целью играть. А, Надежда Веснап. О, oh, когда оказалась в группе проекта Кэшер, могу то же самое сказать о себе. Почувствовал почувствовала наибольшую причастность, когда оказалась на первом седере в 2000 году, на женском седере. Okay, so like Um, Ира сказала, что она чувствовала очень в еврейскую традицию во время первого Да. Да, Спасибо большое всем, кто поделился, кто еще хочет поделиться, пожалуйста, пишите, мы обязательно все прочитаем. И спасибо, что вы так открыты. Thank you for being really active and very open. So thank you for everyone who you keep, you а теперь хочу вас познакомить с Равиром Кэрол Перлман, членом совета директоров проекта Кешер, главным раввином общины Бне Ишурун из нью And now I would like to introduce our, our rabbi Carol, Karen Perelman. Yes, so she is the senior assistant uh, rabbi uh, from, um, Congregation uh, Yes, so and, uh, as And she is the uh, she is the board member, yeah, of Project Action. Yeah. Hi, everyone. It is so good to be with you. And uh, I've spent some time, when people were talking, just scrolling through the screens and looking at all of our faces. And um, it just, it feels so good uh, to, to be all together today. Good <laughs> evening. Очень рада была здесь с вами и пока вы говорили, пока вот, скажем, ну, начинался этот весь процесс, да, я немножко проскrollивала, как бы и посмотрела, ну всех присутствующих и мне реально очень приятно было здесь вместе с вами. Yeah. I was thinking about uh, what you call a group of dedicated and committed women. You know, lots of groups of things have have a name, so you know, a flock or a tribe. And I, I decided that a group of women like we are should be called a force. A force? Force, like a oh, movement Okay, <laughs> Обычно называют группу как-то, да, ее можно назвать Pride, или там Pride какой-то, или стая, да, как бы, и я решила, что наша группа, такая группа, должна называться Сила. So what is this force of women doing all over the world? As Karen said, we are, we are actually helping to make manifest, to make possible what Karen spoke about uh, all those years ago when Jewish life was first re-emerging um, in all over the world and i will say that this force of women the women here and women all over the world are helping to make judaism uh egalitarian inclusive accessible and really joyful mm -hmm. and, uh, so я бы сказала, что эта группа, она как бы проявляет то, ну, как бы, ну, что-то скрыто. Вот как Карен говорила, да, что она дает возможности, то есть как, как вот передача творчества, то есть возобновление жизни, которая ну, какое-то время дремало, да, как бы возрождение еврейской жизни. И поэтому женская сила, да, вот сила женской группы, она в том, чтобы сделать еврейскую традицию эгалитарной, то есть доступной для всех, да, как бы для мужчин и для женщин, ну, опять же, доступной и в то же самое время, чтобы она приносила радость и удовольствие. So, do do through learning, through Torah, through life cycle, through celebrating, uh, the good times the weddings and the new babies and the celebrations, when people join us uh, through conversion. And we also do it when we support each other through illness and when we lose someone we love during the hard times, the so learning life cycle. And we do it through tikkun olam, through helping to make our world more just and equitable uh, and fair for every person in it. Mm -hmm. И как мы можем этого достичь? Да? То есть как мы можем сделать как бы, этот ну, мир, да, или еврейскую традицию доступной и радостной для других. То есть мы можем сделать это посредством обучения, образования, да? посредством... Э нашего э, календарного жизненного цикла, да, когда мы м, празднуем что-то, отмечаем, например, бы, м, бракосочетание, то есть свадьбу какую-то или рождение ребенка. Да, но ведь в нашей жизни, как бы, или же когда человек принимает иудаизм, да, решит, решает принять еврейскую традицию. Но в нашей жизни, к сожалению, бывают не только радостные, но и грустные события. И как бы, во время болезни или во время паке мы тоже поддерживаем друг друга, мы тоже как бы, м, объединяемся. Вот, учимся, и также еще одним понятием, которое помогает нам проявить эту традицию как бы, и утвердить ее, является такое понятие, как текунолам, которое благодаря ко которому этот мир может стать более справедливым и честным. Yeah. I will just say that uh, in this time, I only pray that we're able to stand isha echad, the love echad, that are that women can stand as one together to, uh, to do the important work of forcing the world forward uh, and we do so uh, with our, our hearts to connect it to each other. <laughs> То есть как бы, человек к человеку, то есть мы были, люди были как одно целое, да, как одно единое, и сердце к сердцу, то есть как, бы, как одно сердце. И э, я хочу ну, сказать, что, ну, как мы можем достичь всего этого. То есть мы э, здесь сейчас, как вот, женщины, реализуя вот это наше понятие, нашу миссию как бы, э, улучшения этого мира, Uh, мы можем сказать, что мы будем как Иша Эхад, да, то есть как бы женщины, все женщины объединенные как бы одной идеей, как бы сделать этот мир лучше, и мы та сила, как бы которая будет продвигать эти идеи. Хак everyone. Thank you. Большое спасибо, Керен. Хак Самиах, Гамлах. So, мы um, продолжим. We'll и uh, мы снова рады, что uh, с нами Вики uh, Гликин, Кантер Вики Гликин, и uh, мы продолжим. Вики Гликин, и мы продолжим so project kesher brings women closer to torah and whenever we have torah near us it's a beautiful time to pray for healing and especially as we are so aware of um, the pain that exists in the world today uh, with the pandemic and the pain um just emotional pain um, that so many people women children are suffering in the world it's a beautiful time to offer this prayer for healing called the mishabera um, Галя, я попробую по-русски все это сказать, но если мне нужна футовый. будет помощь, вы мне поможете. Каждый раз, когда Project Cashier приносит Тору в общины по всему миру, и когда Тора возле нас, то мы всегда, это очень хорошее время для того, чтобы сказать молитву для выздоровления. В выздоровление наше на физическом, но также на эмоциональном и духовном, духовном уровне. И особенно сейчас, среди пандемии, когда очень много людей по всему миру действительно очень сильно страдают, мы, я приглашаю вас спеть эту молитву вместе и принять, взять в наше сердце всех тех людей, которые страдают в данный момент. MI SHEBEHIRACH AVOTEINU MEKOR HABRACHA LEIMOTEINU May the source of strength who blessed the ones before us Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. MEKOR in need of yeah. healing. Вики, спасибо. Вики. Uh, да, замечательное а, исполнение. И сейчас хотим вам представить Линду Васерштейн члена совета директоров проекта Кэшер и руководителя проекта Возвращение Торы домой, благодаря которому женщины а, в разных странах смогли впервые прикоснуться к Торе. So thank you again, uh, Vicky, yes, uh, for her beautiful uh, singing, for her healing voice. So, and now I would love to introduce Linda yes? so who is the board member of Project Esher and who is also the uh, leader of the uh, Torah Retend Project, thanks to which many women in the communities of uh, former Soviet Union uh, got the opportunity to touch the Torah, to see the Torah. Linda, you're welcome. Linda, your mic, Linda, uh, um, un unmute yourself. Katya, <laughs> pretty oh, I got it. You hear me? Yes. Yes. Yes. yes. Okay. Yes. So I'm really so happy to be part of the force and to be celebrating a global Shavuot with all of you. I'm in Connecticut. I actually think of the Torah Return Project and refer to it frequently as a global Le And that is what makes me uh, so happy to do this for Project Kesher and um, working for, to bring uh, Taurus to the former Soviet Union. And as most of you know, I've been searching for Taurus for several years. And you've already heard, we've accumulated and delivered 37 Torahs as of now, and <clears throat> I have located many of them, and each one of them has a wonderful story attached to it. Wanda. Yes. Let's, let's pause and let Galia translate you. Oh I'm so sorry. I forgot about oh, that. Okay. <laughs> so yeah, <laughs> you you are very you. passionate. So that okay. everyone knows that it's not just a business, yeah, it's a passion, so it's obvious. So sorry, sorry. Yeah, yeah that's okay. So um Linda Linda Gavarisco of uh no, <laughs> Как представитель этой группы, которую мы теперь называем группа «Сила», да, представитель этой группы силы, я, ну и вот тоже как бы, праздноваем вместе, я рада, что здесь с вами, мы праздноваем вместе шаблон, да. И говоря о проекте Вотращение Тор, или наверняка я всегда воспринимала этот проект, больше как проект Ладор-Вадор, то есть Ладор-Вадор, и, соответственно, как бы, я испытываю еще большее счастье от того, что являюсь частью этого процесса. И, ну, в проекте, конечно, занимаетесь этим. Как вы знаете, что те Торы, которые я передавал, ну, и, собственно, весь этот процесс, которым я занимаюсь, да, передачей Тор страны вообще не бывшего Советского Союза, да, этот процесс, он достаточно как бы сложный, длительный, да, чтобы, ну, по несколько лет работаю с каждой Торой, и каждая Тора имеет свою какую-то уникальную историю. Понимаете? Okay. <laughs> one of the stories that stands out is the day <clears throat> I met Cantor Green at Mount Sinai Hospital in New York while we were both waiting to see a doctor. I was needle pointing the talus bag for one of my grandchildren and he asked what I was doing. I had no idea he was a cantor and as soon as he told me he was. I of course told him all about Project Kesher and the Toro Return Project. Okay. в больнице, которая называется Mount Sinai. Well, мы сидели в очереди к одному врачу на тот момент скажем, я не знала, что он был кантор я просто себе сидела, вышивала талитка для своей внучки он там тоже сидел, и мы разговаривали и он сказал, что он был кантор и я, соответственно, рассказала ему все про проект и про проект возвращения курина so right there in the waiting room he called the rabbi of temple Bethlehem in brooklyn and who loved the idea completely. And not long after that, they donated a Torah to P.K. that went to, think it is, Zaporozhsky, Ukraine. Yes, Zaporozhsky. And прямо, now, Fidi is still in the courtyard. О, торе, да, о передаче торе, которую позже мы отправили, насколько я помню, в город Запорожье, на Украине. So it's not easy to find a Torah. Some come through personal contacts, And in addition, I have a Google alert on my computer with the heading synagogues that are merging, mm -hmm. because that's a very good source of Torahs. And it has every, this Uh, Google Alert has every current newspaper article published that refers to merges and sometimes is a very good lead for me to follow. Mm -hmm. So right now we have one Torah from Canada that is ready to be placed and two others that have donated, that have been donated by Temple Macon Solel in Chicago. Um, вы хотите, это Нет. я, помню. образом э, я нахожу эти творы. То есть, на самом деле это непростой процесс, да, как бы понимаете. То есть, в основном он на личных контактах, да, на личном э, общении, скажем, э, договариваемся, находим. Но кроме всего прочего у меня есть Google Alert, э, ну типа как бы к, система оповещения Google, да, типа как бы. Обо, все, обо всех синагогах, которые сливаются, да, объединяются. И, ну, скажем, там какие-то публикуются статьи, да, то есть я первая, ну, из первых круг узнаю о новостях, когда соединяются, сливаются две или более синагог, и это очень для меня, как бы, такой хороший, ну, скажем так, наводка своего рода, да, для того, чтобы можно обратиться туда, и, возможно, у них будет лишняя, ну, как бы, тора, которую мы сможем использовать. Сейчас у нас есть одна тора из Канады, вот, которая уже готова к отправке. И еще две другие туры из Чикаго. из uh, Linda, what's the name in Chicago of this temple? Um... It's Temple Macomb Solel in Chicago. It's a merger of two other synagogues. Uh -huh. То есть синагога, uh, Чикаго. На самом деле, как бы эта синагога возникла благодаря влиянию двух, двух других синагог. Yeah, Since I'm always looking for tourists, I invite all of you to let me know if you have any information that might lead to a scroll for PK. Any place, I'll make the contact. Thank you ну, что-либо, да, о том, что кто-то отдает, ну, да, кто-то может отдать Тору, то, пожалуйста, как бы сообщайте мне об этом, как бы независимо от того, в каком месте это находится, то есть я найду этих людей и свяжусь с ними. Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо огромное, Линда. Спасибо вам за вашу деятельность, благодаря которой Торы переданы во многие общины России, Украины, Беларуси, Израиля. И спасибо за честь, которую была оказана мне. Я привезла из Америки одну Тора для общины Кисловодской. И очень помню, как это было трепетно. Спасибо вам. Спасибо, Линда, Не только сейчас, но и myself, feel very honored that I brought Uh, when I was in the United States, uh, I uh, took a um, Torah scroll and brought it with me and gave it to the community of Kislavotsky, just community of Kislavotsk and I remember how happy they were. Yep. Yeah. Thank you so much, Linda. Yeah, and it was a great honor, all says, to receive a uh, Torah Scroll in Israel. For Israel. <laughs> Uh -huh. uh, uh, теперь uh, передаю слово равину Юли Грис, uh, равину общины прогрессивного иудаизма город Одессы, Украина. So and now uh, I, I would like to introduce uh, Rabbi Julia uh, who is the uh, progressive Judaism community of Odessa, the я знаю Линда. Добрый вечер, дорогие подруги. С наступающим праздником Шивот, Хак, Шивот, Самеа. И у меня есть буквально несколько минут, чтобы сказать о важном аспекте нашей жизни, связанном с Торой, безусловно. Когда Всевышний даровал Тору, он даровал ее в первую очередь еврейскому народу. Он выбрал еврейский народ, показав тем самым, что он может выбирать. И действительно одним из наиболее важных принципов воспитания, будь то ребенка, будь то народа, является возможность показать свободу выбора. Но стоит сказать, что выбор всегда нам дается нелегко. Но это является основополагающим идеей наших отношений со Всевышним. Потому что если Бог награждает человека за добро, и наказывает за зло человек должен быть свободен в выборе между добром и злом. В трактате а вот а вот, говорится, все предопределено, но свобода дана. И это парадоксальное противоречие объясняет наличие, с одной стороны, у человека свободы выбора, а с другой стороны, все знания, все понимания, все видение Всевышнего. У каждого из нас есть свой диапазон выбора, поэтому то, что видит Всевышний для нас, и как мы можем воспользоваться выбором мы, это абсолютно разные вещи. У нашего народа всегда был выбор. Начиная с выбора при получении Торы, знаменитый медраш. возьмете Тору, она ваша, не возьмете, гор на вас перевернул. То есть вот такая свобода выбора до срок книги Дворима. «Ныне я предлагаю тебе выбор жизни и благополучия или невзгоды и смерти». И кажется здравомыслящему человеку, никто не выберет для себя невзгоды и смерть. Все хотят выбрать жизнь и благополучие, но именно эта возможность выбирать в нас и заложена. Я хочу еще раз сказать, что личный выбор ведет к личной ответственности. Поэтому мы так боимся выбора, мы боимся ответственности а рамбам делает свободу выбора основой морали и этики то есть основой торы свободу выбора так же как мы получаем тору постоянно это не прекращающийся процесс так и понимание того что у нас есть выбор как поступать и как соблюдать заповеди это также не прекращающийся процесс хаши Спасибо, Юля. А теперь все это, как бы, что говорила Юлия... Я надо было останавливаться, исправить... да? Да, надо было, но ничего. Я надеюсь, Юля, вы же на английском немного говорите. Если вдруг я что-то забуду, вы меня поправите. Но я надеюсь, я все плюс-минус как бы запомнила. Вот. Okay, so... Простите, Галина, да. Ничего, Окей, okay, So, uh, speaking... So, хак Сабех, я хак, uh, хак сабех to everyone. So, we are on the eve of celebration of Charlotte and um, now i would love to uh, talk about uh, one very important um one very important moment yeah of this uh, Shabbat celebration so um remember that uh, when we were uh, this is the holiday of giving the torah yeah so and uh, we we receiving the torah but um we and so oh we were not just receiving the torah the god chose us as a people who will receive the torah So, and here we understand that there is a concept of choice that he can choose. Yes. Yeah? So, from, and we can choose, he can choose like whom to give it and whom not to give it. So, so this is here, from here, we get the principle of the freedom of choice that um, you can choose this or you can choose something else. Uh, but the choice is not always and mostly is not easy. Yes. Yeah? So, uh, because um, Because uh, the choice is not easy, so, and um, you, can, you, also, you, always, uh, you always choose uh, between a good and, and evil things, yeah? So, and uh, very, uh, in the case of what it is said that um, a person is, uh, like something like this, that, a person is doomed, yeah? But still the person has choice, yeah? So, though we have a kind of destiny, yeah? So, the predestined thing, we still have choice. We still have choice to show who we are in the reality and what we are. yes, yeah? so that we are inclined to good things or we are more inclined to bad things. So we always have choice. So and uh, um, so uh, we always had we always had choice. Yeah, so uh, we even had choice either to take Torah. yes, yeah? so, or uh, to accept the Torah or not to accept. Of course, there was something. There was said something like, if, for instance, you don't accept the Torah, so I will throw the mountain on you. So like, kind of, not the best choice, not the best choice. Yes, yeah? so whether you accept it or you you die, but still, it is choice. Yeah. So the choice is not always also in in uh, in Dvarim, Yulia, uh, Dvarim Tamdova, In Dvarim, as far as I remember, so it was said that you can choose between like. Um, Uh, between welfare, well-being, yeah, and or between uh, between um, death and uh, grief and troubles, uh, so and uh, someone might think that uh, uh, who in finding mean, um, whoever is same person can ever choose um, choose something that is negative, that is bad, but still it is choice, uh, and uh, the choice is. Uh, um, I mean, your personal choice uh, in, uh, implies another concept: the concept of personal responsibility. So, when you choose, you are responsible for the consequences, for what will be next. And as far as I remember, Ramban, yes, of my memory, says that uh, he puts the uh, the freedom of choice as the basic of ethical um, of ethics, yeah, of Jewish ethics, yeah. <laughs> so, I'm just so as Torah is a continuous, like. As uh, acceptance of the Torah, yes, as giving of the Torah, is a continuous process, yes. So in the same way, the process of choice, or, or maybe not the process, but the choice is also a process, a continuous process. Yeah, we are choosing every day and every moment of our life. life yeah. Thank, you, <laughs> Thank you, Julia. Thank you, Julia. Thank you, Thank you, Julia very вы знаете историю Моавитянки Рут, которая сделала свой личный выбор и присоединилась к народу Израиля. Сила искренности искренность ее личного выбора замечательно просматривается в пламенном аналоге, который мы сейчас прочитаем на двух языках and okay, the power and sincerity of your personal choice is uh, very obviously manifested in uh, the small extract that we will now read both in English and in Russian. al la'shuv <laughs> telchi talin amech ami t'amut y'amut Adonai, li yosif, ki Куда ты пойдешь, пойду и я. И где ты заночуешь, там заночую и я. Твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. Где ты умрешь, там и я умру, и там похоронена буду. Пусть воздаст мне Господь и еще усугубит, если не разлучит меня с тобой лишь смерть. Руд говорит немного во всем свитке, но это один из самых сильных монологов женщин не только в свитке, Руд но и во всем Танахе. Наоми, ее свекровь, уговаривает невестку уйти в свой дом, но Рут твердо говорит «нет». Она выбирает сердцем и говорит об этом. Это выражение собственной воли, желания и решения женщины, что тоже является большой редкостью для Танаха uh um what i want to say that uh, Ruth, uh as far as you know yes. Yeah, so she she doesn't speak often in the book of uh like in in yes yeah? so in in all kan so and this is probably uh the most powerful monologue of course yes yeah? so of moose uh, and um uh remember that naomi yeah your mother-in-law was um, naomi was uh trying to convince Ruth to go back to her parents' house yeah to go back home so but Ruth was really determined uh, to stay with her to accompany to follow her mother-in-law so and that was her also uh, that was her uh, conscious choice uh, her choice that she made made uh, with her heart the choice that at uh era says so also it was like a decision a choice a will so uh, so and it was it we also do not often see women behaving like this being like a uh, like having the right and the uh, power to choose. And it is a mechanism of we is a really beautiful example of uh, um, joining how a, a woman joined uh, um, Jewish people through her own conscious choice. Проект Кешер во всех странах открывает свои двери и сердца для тех, кто готов идти с нами. Мы очень ценим личный выбор каждой женщины, которая хочет быть частью проекта Кешер. У каждой из них свой жизненный путь. Проект Кешер не только двери, но и мы работаем Uh, is willing to be with us. Yes. Yeah? So, and every woman has her own path, but can be together with us. Yeah. And we are, again, so very happy to have Vicky Cantor Vicky Gilkin with us. Thank you very much. The Torah is known as an Eitz um, as as a tree of life. And I think it's known as a tree of life because it Другое имя, которое мы называем Тора, это Ицхайм, это древ в жизни. И почему мы называем Тору древом жизни? Потому что она, Тора, uh, дает нам возможность присоединиться к нашим корням и к нашей традиции. And so once again, I'm going to invite you to sing along. This is a prayer that uh, we usually sing when we return the Torah to the Ark towards the end of the service. So having read the Torah. Um, we know that it's still with us, even as we physically put it away um, and it reminds us that we're always connected to the people who have come before us to our past and to our future. Uh -huh. um, и эта молитва Эйцхаим, которую мы читаем, когда мы возвращаем Тору в, обратно в арку, после того, как Тора была прочитана. И когда мы возвращаем Тору, то э, и мы ее как бы э, относим, и э, э, в, в какой-то степени мы от нее отдаляемся, мы в тот же момент знаем, что мы всегда соединены с ней, э, и мы всегда соединены э, к, к Торе через наше прошлое, через всех людей, которые были до нас, через наше настоящее и также в будущее. And I'm gonna invite everyone to sing along. I'm going invite everyone to sing along. Спасибо Вики. Действительно, uh, Тора древо жизни ее присутствие в общинах делает наши жизни богаче. Uh, и об этом смотрите подробнее сейчас в нашем видео. So thank you very much, Viki, again. So and like uh, yeah, your story right, is real life, and uh, when we have in the community, so the community life becomes really richer. And в 2005 году наша община получила от проекта Кешер свиток Торы. С приходом Торы в нашу общину мы поняли ответственность всей нашей деятельности. Сегодня работают кружки по изучению текстов Танаха для всех евреев. У женщин есть возможность выходить к Торе. Учащиеся в Воскресной школы также имеют уникальную возможность учиться читать тексты свитка. Мы выносим Тору во время общинных еврейских праздников. Прошло 15 лет, как свиток Торы внесли в нашу общину. Через Тору мы чувствуем защиту Всевышнего. Благодаря проекту Кешер уже четыре поколения евреев приходят в еврейский дом. Им комфортно вместе следовать еврейским традициям и почитать свои ценности. The acquisition of the Torah scroll by the Manitoba Jewish community was made possible thanks to the Kesha Project Jewish Women's Organization, which implemented the Torah Home Return Grant Project. The Torah scroll is a symbol of the community of the Jewish tradition and the community of generations. This is a guarantee that Jewish life is developing in a new direction and becoming an integral part of the traditional littoral life of all of Ukraine. On behalf of the entire community and the Melitopol Keshul Project, we wish the Keshul Project, a Jewish organization for women, to last your days for long, long years. May God give our people on both sides of the ocean peace and prosperity. Я Нелла Виндауа, живу в Израиле 47 лет, в Байховосе. Мне представился случай познакомиться с Кешером. И, и я никогда не представляла, что я смогу держать свиток Торы э, в руках, и я была очень взволнована и благодарна, и благодарна э, Кешеву за эту возможность. Несколько десятков свитков Торы приехала в Беларусь, Украину и Россию через э, проект Кешевы. Один из приехал и погруз. И она стала как бы талисманом для нашего города. Она помогла объединиться всем нашим общинам. Она была единственной, которая принимала участие в мероприятиях, проводимых различными направлениями иудаизма. Для всех общинных праздников она используется постоянно. Добрый день, я Равин Юлия Грифс, и несмотря на то, что мы все сейчас находимся на карантине, я пришла сегодня в общину для того, чтобы показать вам наш свиток Туры. Этот свиток был передан проектом Кешер для нашей общины в три года назад от Ливиан и Ричарда Вайнберга. В рамках программы возвращения Тора домой» более 30 групп, и женских, женских групп и общин получили свои свитки, получили возможность для полноценной еврейской жизни. Потому что роль Торы для становления и укрепления общины чрезвычайно велика. Свиток Тора представляет некий символ, символ еврейской веры, наши связи со Всевышним. Тора ⁇ это и учение, и указание, и закон. И поэтому Тора должна быть постоянно живой. Она остается вечно живой. Мы используем наш свиток для проведения различных празднований, для подготовки Барбат Миц для любых учебных классов. Мы регулярно читаем и свитка на шахаритах, когда собирается вся община в субботу на шахарите. Я стараюсь, чтобы этот это свиток Торы как можно больше увидело евреев города. Он участвует и в различных семинарах выездных, и в шабатонах, и в лагерях. Для того, чтобы дать как можно большему количеству участников, вне зависимости от пола и возраста, быть приобщенным к свитку, быть приобщенным к Торе. Потому что Тора – это самый святой и самый ценный, самое ценное богатство, которое было дано нам Всевышним. Это дар Всевышнего всему миру. Но осветок Торы от проекта Кешер — это очень важный подарок для нашей общины, потому что Тора — это община. Дорогие подруги, я поздравляю вас с праздником дарования Торы, и пусть слова Торы найдут отклик в каждом сердце. Хакшавуатсамэх. Как каждый еврейский праздник, Шавот имеет свой вкус. На сей раз творожно-молочный, поэтому Шавот называют также праздник в белом. Представляем вашему вниманию семейные рецепты от лидеров проекта Кэш от разных стран. И эти рецепты будут нашей небольшой благодарностью за ваше участие. Мы вышлем всем зарегистрированным участникам традицию есть молочную кухню на шо вот основывают на одной из книг тонаха широ песни песней где есть фраза сотовый мед каплет изуст твоих мед и молоко под языком твоим и в этих словах одна из причин молочной трапезы в milk what they uh, uh, are called as dairy milk during shavod so comes from, Tomah, uh, from, oh, from song of Songs. sorry from song of song uh, uh, which says uh, that uh, uh, honey trickles from honeycombs uh, and like milk and uh, honey honey is under your palm something like this that. and that's why so we have this tradition to uh, cook um, dairy recipes they are recorded и хотелось бы поблагодарить всех наших спикеров и участников лично. Кантер Вики Гликин, без которой мы бы не смогли так радоваться, как сегодня. И они нам эту возможность эту радость. Лея Сарна. Рабанит Лея Сарна. Директор проекта Кешер, директор проекта Кешер, директор Терен Кешар, Кешар, Кешар, Кешар, Кешар, Кешар, Кешар, Кешар, Наша любительница Линда Вассерстейн. And uh, our uh, board Линда мало аплодисментов, потому что все I mean, like we, you hear little applause. It's not because we are not applauding. Равин Юлия Грис. Раби Юлия Грис. Большое спасибо. Спасибо. Также хотелось бы поблагодарить команду, без которой нам не быть, без которой наш праздник не мог бы состояться. Галина Садирова, благодарим за прекрасный, за прекрасный период. Ирина Склянкина. А, Равин Филанскина. Оля Вайнштейн. И Оля Вайнштейн. Вайнштейн. Елена Фельдман. Елена Фельдман. Екатерина Сверидова. Патя Сверидова. Лили Кат. Лили Кат. Шира Прост. Шира Прост. Хакшевот Благодарим всех, кто поддерживал нас все это время и дал дожить до этого дня. Хакшевот самех. Хакшевот самех. праздника. И спасибо и за то, что и все мы здесь как один человек с одним сердцем, это как правильно сказали. И давайте пронесем это до следующей нашей встречи. Будем живы и здоровы и будем чаще встречаться. Спасибо вам. Yeah, Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. До следующих встреч.